Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и в этом видео Вы сможете посмотреть процесс создания данных изображений. Я периодически буду комментировать некоторые моменты. Но в основном это будет making-of с музыкой без комментариев. Приятного просмотра! Итак, для создания ландшафта я использовал World Creator. Для изучения этой программы Вы можете посмотреть плейлист, который появится в подсказке вверху. Так как в дальнейшем я буду использовать Quixel Mixer, сразу же включаю опцию Seamless по двум осям. После чего редактирую форму с помощью режима Custom Base Shape. После чего перехожу в фильтры и экспериментирую с разными настройками для получения нужной мне формы. В итоге получился такой ландшафт. Для такого типа я использовал 8 фильтров. Я еще раз покажу настройки каждого, чтобы Вы внимательно посмотрели их и ничего не пропустили. Итак, ландшафт готов. Теперь можно приступить к его текстурированию. Сейчас не так важно, какие текстуры Вы будете выбирать на данном этапе. Так как потом мы их заменим на полноценные материалы в Quixel Mixer. World Creator в данном случае используется просто для создания нужных масок. Итак, текстуры готовы. Приступаем к их экспорту. Кстати, Вы можете экспортировать обычную цветовую карту со всеми текстурами в одном изображении, если Вы не хотите использовать Quixel Mixer. Для этого переходим в Textures и выбираем Color Map. Или, если у Вас стоит другая задача, здесь очень много вариантов на любой вкус. Для Quixel Mixer я буду использовать так называемые Head Maps. Это все, что я хотел рассказать в данной части. В следующих частях поговорим об импорте displacement карты в Quixel Mixer. О том, как назначить полученные маски и материалы на Ваш плейн. О том, как экспортировать готовый ландшафт с материалами в 3ds Max. И отрендерить его в WebStorm с разным освещением, которое я показывал на рендерах в начале этого видео. И конечно же, поговорим еще об одном методе создания облаков. На этот раз с помощью t conceptor и Houdini. Кому интересен предыдущий метод, можете посмотреть его в уроке, который появится в подсказке вверху. Там я показывал другой метод создания облаков с помощью 3D-Code и рендере их в Corona Renderer. Также, если интересно, можете посмотреть метод создания облаков в Blender с помощью Vertex Displacement в Octane Render. Благодарю за просмотр и желаю Вам хорошего настроения и позитивного дня.